Уважаемый Глеб Валерьевич, расскажите, пожалуйста, вы проходили программу? <связан> да, я проходил программу и прохожу программу. <связан> Хорошо, проходили программу, пошли за результатом? За каким? Я пошел за результатом, меня повела осознанность, это <связан> самый главный инструмент и оружие человека, нас вообще, что то да, как со мной творится. Да? Не сила воли, сила воли ⁇ это напряжение. Мы тут в учимся абстрагироваться от напряжения. Поэтому вот сила воли, знаете, это не сила воли. Все-таки самое главное ⁇ это осознание, в чем твои беды, в том числе и тело твоего. Меня измучил с 14 лет нейродермит, И когда появилась программа... Что такое нейродермит по стандартной медицине? Точнее, что такое лечение нейродермита по стандартной медицине? Это уколы, внутривенные уколы, кальция-глюконат, натрия гормональный какой-нибудь, я уже не помню название, куча всего, соответствующий гормональной мази и так далее, и так далее. И там, ну, ой, так у тебя же там что-то там. Каждые полгода один и тот же доктор говорит мне, что у меня перетяжка, желчном пузыре, и очень сильно этому удивлялся. Как будто первый раз меня видел. Вот что значит нейродермит, как минимум, в Российской Федерации. Лечение. Поэтому я, когда увидел, что программу саму, да, что убирается, решил попробовать, и вы знаете, уже не буду долго уже разглагольствовать, на третью неделю, ну нет, третья неделя, всего три недели, на вторую, наверное, неделю, середину, я почувствовал свою кожу, как будто я вот реально прошел курс гормональных уколов. То есть она абсолютно стала... Я, у меня не было какой-то там критической ситуации на тот момент, когда я проходил. Это был декабрь месяц, два года назад, под Новый год. Но кожа стала младенческая, ни больше, ни меньше. Второй, это был первый курс и последний, так скажем, на данный момент, когда зашел по три дня, но не вышел как вот как положено. Как положено, там, да. да. А после, второй раз я уже просто зашел сразу, я все отменил сразу и mm -hmm. в определенный момент э, я опять почувствовал там определенные признаки того, что программа начала работать. Э, и да, и опять на вторую неделю все случилось то же самое. Спасибо Господу, все наладилось. Сейчас самый сложный для меня. Сочинский летний период, где у нас невероятная влажность, где кому-то с кожными заболеваниями хорошо летом mm -hmm. и от солнца, и от моря. Вот я какой-то уникальный случай, мне наоборот хуже. И я сейчас опять, так скажем, вхожу в программу «Управ все». Ну, тут мы еще отдельно с Натальей Константиновной познакомились и назначили мне что-то. Да. Я с удовольствием... А, еще, чтобы не забыть. Самая главная победа, невероятность, невероятный сладкоежка, был. И победа над сахаром, над прямым его потреблением, после первой же гонор... ГГП, это вот первое достижение. То есть я прямого сахара, все, не завишу. Ну я могу там даже вот себе легко позволить чай с сахаром выпить там раз в месяц, но я не буду вообще по этому поводу напрягаться, потому что он мне в принципе не нужен. А так я, чтобы вы понимали все, что кофе, американо, это два с половиной стика, ну вот этих стандартных да пакетиков бумажных, два с половиной стика на чашечку американо, я не мог воспринимать по-другому. Это 74 грамма всего? Две ложки с, с горочкой для стандартной чашки 200 миллилитровой чая, ну вот такие. И так было всегда, сколько я да. знаю этого человека? А еще вот у меня такой э, вполне логичный вопрос, потому что мужчин у нас немного, как таковых э, на программе и проходят программу, чтобы так и для зрителей. Э, скажите, пожалуйста, Глеб Валерьевич, как в, э, в современные рамки жизни включается программа? Много ли э, потерь, ну, чтобы не отменять, я информация? Да, вы ну, мне напомнили, Павел Николаевич, я сразу вспомнил. Это же было под Новый год первая программа у меня, да и вторая, собственно, тоже, но э, очень яркий еще показатель был, когда уже в расслабленном вообще состоянии, что у меня кожа такая прекрасная, я себя чувствую прекрасно, э, мы собрались с семьей встречать Новый год в Москве, у нас вообще не было зимних вещей, э, а там предполагалось минус 15, минус 20, мы поехали в торговый центр в Сочи, э, Провели там усердно такой шопинг внутри с половиной часа, наверное, пока с детьми, с двумя. Обычно у меня еще с детства даже, наверное, вызывала какую-то боль спинную. Все эти походы по магазинам с мамой будучи самому просто даже пройтись вот по магазинам что-то купить за полчаса у меня болела спина. Тут я с полными пакетами, с множеством пакетов после этих зимних вот, вещей да, зим... <смех> зимних вещей. Мы садимся семьей в машину, и тут у меня просто, вот как наша лампа, которая нам сейчас светит, включается в голове. Я поворачиваюсь с супруге и говорю: послушай, я еще готов 5 часов пройти. У меня сил, как будто вот я только проснулся, сделал приветствие Солнцу, и вперед! То есть невероятная вообще перезагрузка организма полностью происходит. Организм начинает благодарить мозг за то, что он наконец-то до этого добрался. Получается, работая, как работают мужчины обычно, с 10-12 часовым рабочим днем, получается проходить программу? Получается действовать а в вот, рамках программы? Вот вторая, как раз -таки, второй случай, второй следующий декабрь, был у меня во время киносъемок, чем я занимаюсь в Сочи. И киносъемки киносъемки это ты встаешь в 4-5, в а ложишься, ну, условно, в 2 ночи, ну, так, в среднем. То есть там спишь совсем мало. И да как робот, как будто, ну, живой такой робот, тут абсолютно беспроблемный. Меняем. Меняемый робот, да. Все это происходило без потери каких-то там сил и так далее. Все было прекрасно, настроение тонуться и прочее. Вот, дорогие друзья, спасибо большое, Глеб Валерьевич. Благодарю за приглашение, до свидания. Спасибо, здорово. Даже и в самых плохих графиках киноиндустрии программа дает возможность ее пройти. Потому что она выстроена и она встроится в жизнь любого человека, с любыми графиками работы и жизни в общем. Спасибо нашим участникам. На этом наше интервьюирование закончено к нам вернулся Христос. У нас пожалуйста. есть вопрос очень в чате там Бора да ну я, я, я его прочитал ага. да я готова ответить но сначала я хочу конечно порадоваться за Глеба Валерьевича потому что ну Вы... на самом деле он получил инструмент то есть даже если у него не будет куда бы он там не уехал в Москву ли работать, еще куда-то за границу, да, то есть он понял принцип mm -hmm. и как он может вообще себе помочь в любой точке мира, да, то есть уже там не нужны мы, не нужны... Да, э -э я, Константиновна, я, я когда пришел в Амальгаут, вот, я понял, инстру... вот это главный инструмент, это, это не шутка, не заказной сейчас, а ну-ка иди сюда, скажи нам эту фразу. Я просто mm -hmm. еще не ушел из студии, поэтому вот решил ворваться по КВН-овски. Спасибо, до свидания. Да, спасибо, до свидания. Очень здорово. И, и тот приятный бонус в виде прилива сил, повышенной работоспособности получают большинство участников программы.